Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время» в студии Екатерина Андреева. И коротко о главном. Мечта высокого полета. Президент исполнил желание 15-летнего Арцлана, который борется с тяжелой болезнью. Вот он, самолет главы государства и те, кто на его борту. Политический баланс. Владимир Путин обсудил с представителями обеих палат парламента и главных четырех думских фракций. Итоги уходящего года и планы на будущее. Игра на чувствах. В Москве задержаны аферисты, которые собрали миллиард рублей под предлогом открытия детских футбольных клубов. Фальшивый деликатес. В Подмосковье сотрудники полиции изъяли 20 тысяч банок с поддельной красной крой. Товар сбывали через интернет-магазины. В ожидании волшебства, иллюминации, ледяные скульптуры и даже праздничные трамваи. Вся страна в предвкушении Нового года виртуальное путешествие по городам России. Лучшие из лучших. Главная новогодняя елка в Кремле. Гости праздника. 5 тысяч школьников со всей страны. Многие настоящие герои. Предновогодняя неделя – время исполнения желаний. Президент делает свои особенные подарки детям, которые, может быть, больше других нуждаются в понимании и поддержке. Как выглядит самолет, на котором летит?